Друзья, всем привет! Обещанный эфир, я сегодня сделала анонс в сторис про цели, как ставить цели, мечтать, хотеть, визуализировать, как вообще ставить цели или не ставить во время войны и кризисов. Итак, за свои длинные годы работы в личностном развитии людей, как психофизиолог, скажу вам так. Бог нам дал мозг. Бог нам дал левое и правое полушарие. Бог нам дал <клес> те возможности, которые мы должны и обязаны использовать. Сейчас как раз веду эфир об этом в Инстаграм, чтобы многие люди, которые заблуждаются, нужно ли ставить цели и убиться головой об стенку, Нужно ли просто мечтать, все отпустить на волю Бога? Вот как раз об этом сейчас хочу поговорить в Инстаграме и веду короткий эфир. Поэтому, мои дорогие друзья, первое. Бог нам дал мозг для того, чтобы мы управляли, и левое полушарие дано для того, чтобы мы четко, логично мыслили. Ну, например, если ты логично понимаешь, что сегодня война. И ты логику выключил, и ты переживаешь, и тебе страшно, что будет дальше, то на какой-то период времени мы переживаем и плачем, а дальше нужно сказать себе все. Дальше нужно сказать себе все, хватит. Надо жить дальше, и надо думать о себе, чем зарабатывать, как отношения строить с детьми, с мужем и так далее. Поэтому есть три категории цели. Цели категории хочу это визуализация. Да-да-да. Вижу, слышу, ощущаю – это наша главная задача для того, чтобы правое полушарие получила эти картинки. Потому что если вы картинки свои себе не загрузили, вас их загрузят извне, кому не лень. Да-да-да. Вижу, слышу, ощущаю. Да. У нас есть три репрезентативные системы восприятия мира. Вижу, слышу и чувствую. Поэтому да-да-да, это цели категории «хочу». Дальше есть цели категории «Делать». И вот тут нужно писать планы, четко прописывать, особенно у кого бизнес, особенно кто хочет зарабатывать нормальные деньги и заботиться о своей семье, обучать их, строить дома, квартиры, заботиться о своей семье, просто жить, просто путешествовать. Поэтому цели категории «Делать» – это план. План, в котором есть для себя – для бизнеса, для родных, для близких, понимаете? И в этом плане должен быть, обязательно время должно быть для себя. За что я благодарен? Кому я благодарен? Потому что следующая цель, следующая категория целей, это цель категории «А в каких состояниях мне нужно быть, чтобы эти цели достигать?» А это состояние благодарности. Это состояние здесь и сейчас, радости жизни здесь и сейчас, благодарность за то, что ты, тебя не убили, за то, что ты э, сейчас находишься вот тут, а не в доме, в котором ворвались оккупанты, например, да? Благодарность за то, что ты просто открыл глаза, благодарность за то, что тебе встретился этот человек и чему-то тебя научил, если даже больно тебе сделал. Это уже про уровень осознанности. А осознанность, для того, чтобы мы соединялись с Душой и выполняли свою миссию на Земле. Потому что цель пишется для эго, для материального эго, который что-то делает. А вот зачем, почему состояние благодарности — это для Души. Не знаю, как вы меня поняли. В любом случае, те, кто придут на консультацию для того, чтобы построить свои цели и не заблуждаться насчет Визуализировать ли только, или только ставить цели конкретные лбом биться об стенку, или просто на Бога надеяться. Все просто, да, все просто от слова рост. Сложно от слова ложь. Поэтому, чтобы просто Бог тебе давал, нужно обучаться знаниям психологии, нужно обучаться знаниям ведения коммуникации с другими людьми. Нужно обучаться чему-то. Чтобы было просто. Потому что Бог посылает нам такие обучающие курсы, специалистов. Вот и все просто. Итак, цели категории «хочу», цели категории «делать», цели категории состояния, эмоциональное состояние. Вот когда мы в войне, то больших целей ставить нежелательно, потому что мы не знаем, что будет дальше. Но планировать на ближние дистанции вам нужно. Видеть мечтать о будущем нас забрали мечту внешние факторы те, кто устроили войну а внутри нас никто не забрал нашего будущего, а наше будущее вот тут в голове, в наших нейронных сетях поэтому, когда вы видите, слышите, ощущаете видите и мечтаете о будущем которого может быть и не будет потому что война и даже не только что война вообще жизнь непредсказуема но вы в моей голове Левое и правое с полушария соединили. И вы прописали свои мечты, загрузили в свою голову. А дальше делаете и больше наслаждаетесь жизнью сейчас. Потому что завтра действительно может прилететь бомба, ракета. Можете просто упасть, даже находясь не в воюющей стране. Спасибо большое за ваши сердечки. Поэтому за жизнь, на жизнь надо зарабатывать учиться надо общаться, продавать свои услуги надо рекламировать надо, обучаться новому надо и никуда мы от этого не денемся. Но цели категории хочу категория делать и категория состояния обязаны иметь каждый здравомыслящий адекватный человек. а то у нас есть крайности. мы попадаем в эзотерику бог даст, конечно бог даст. Когда вы знаете что вы хотите, как вы это делаете, Почему для вас это важно? Делать регулярно, благодарить, отпустить, не привязываться, делать, что надо и будь, что будет. Надежда Новосельская, психофизиолог, коуч наставник была с вами в эфире. Кому хочется простроить свою цель, разобраться с какими-то проблемами, welcome. Не стесняйтесь, пишите в директ, пишите личку, пишите «хочу» личную консультацию бесплатно.